Всем привет! В очередной раз наша команда выбралась на вылазку, так сказать. Едем с на концерт. Я надеюсь, что будет очень круто. Ребят, мы приехали на ковчег Урала. Сейчас вон наша команда сейчас в сборе, уже собираемся. Здорово! Привет! Оба на привет! привет. Здарова! Всем, всем, вот наша команда, наша крутая команда. Мы ее поконим. Подожди, не Подъезжаем к Кобзакова. Оксана еще снимает тут параллельно. Свой фильм. И Дима там снимал. А я запоминаю. не приятно его бить. очередное включение трасса магнитогорск стерлитамак едем уже устали все едем что-то далеко куда-то все О, наш, наши ребята впереди вот осталось всего чуть-чуть километров 10 Скоро мы будем на месте. Будем готовиться к концерту, погуляем, обоснуемся, и все будет круто. Все, приехали в Стервитамак. Сейчас будем заселяться, Едем на квартиру. Все, мы добрались до квартиры. Да. Пойдем выгружаться. Заносить вещи. Ну что, квартира хорошенькая. Берем. Чистенькая. Классно. Все, места всем нам хватит. Все уютненько, классно. Вон Саня разбирает уже там вещички. Это кухня. Кухня. Ну кухня нормально все. Отлично. Вообще супер. А есть? Это хорошо, во-первых. Вай Вайфай не, вай не может, не есть. Так, все, разбираем вещи. Димка разминается, как обычно. Супер. Кирилл тоже разминается, как обычно. Как обычно снимаю. Готов? Да. <смех> Больше чем готов. <смех> Нет, тут круто. Приехали на квартиру, концерт окончен. Все, все уже отдыхают, переоделись. Сладкая парочка. Привет. Привет. Все, я, я умираю все хорошо, сегодня, да, все хорошо но. Артист, артист, он такая профессия, не важный, что неважно не пол, не болеешь ты, не болеешь, болит у тебя живот, не болит, ты всегда должен быть в форме и улыбаться зрителям. Вот. Да. А потом уже, вот когда ты уже все снял, ты можешь ходить такой кислый, кислый, умирать и все и, и жалеете меня, пожалуйста, мне Все круто, идем дальше. Здравствуйте, сегодня у нас в меню тушеный помидор. Для вегетарианцев салат. Копченая рыба какая-то. Какая-то вкусная. И крылышки. Ну, а это, да. для это для несоедут. Да. Проснулись, собрались и поехали. Добрый путь, ребята. Поедем домой. Оксана пьет кофе. Вкусненький. Все, готовы ехать. Готовы. Готовы. Готовы. О, поезд помчался.